Всем привет, я Богомолова Ирина, и сегодня я не только дизайнер интерьера, но еще и архитектор. У меня архитектурное образование, 7 лет я работала непосредственно по специальности, проектировала многоэтажные жилые дома и частные коттеджи. В этом видео я собрала топ-7 удачных проектов частных домов. Несмотря на то, что я уже давно не проектирую коттеджи, ко мне все равно обращаются клиенты с просьбой помочь грамотно разместить дом на участке или, например, сделать какую-то перепланировку. И вот абсолютно от всех я слышу, что им было очень трудно найти коттедж, который бы удовлетворял их потребностям, что они просидели в интернете не одну неделю, перескали, перелопатили кучу проектов и вот наконец-то нашли тот самый, но все равно требуется какие-то небольшие корректировки. Я задалась целью найти проекты, коттеджи, которые понравились бы мне и понравились бы большинству семей. Что здесь еще важно отметить? Если вам понравился какой-то проект, то первым делом разместите дом на участке. Возможно, от вот этого размещения у вас изменится планировка или какие-то фасады. Очень важно, чтобы тень от дома не загораживала большую часть участка. Еще такая распространенная ошибка – это когда, например, хозяйка хочет кухню с окошком, чтобы вот мыть посуду, смотреть в окно. Но я лично видела такие дома, где хозяйка, когда моет посуду, она смотрит либо в забор, либо в стену или окна соседского дома. Также, например, проектируя какое-то большое панорамное окно в гостиной, вид может быть на торец бани. Также немаловажную роль играет подводка коммуникаций. Посмотрите, где газ подходит к участку, где вода. Чем дом дальше на участке, тем, соответственно, больше затрат. Вот такой как бы внешний фактор да, расположение дома на участке может сыграть большую роль в перепланировке. Выбирая какой-то проект, смотрите, чтобы он подходил под образ жизни вашей семьи и грамотно размещался на участке. Ну, а теперь переходим к проектам. Дома я смотрела везде, и в Pinterest, и просто в поисковиках, и в телеграм-каналах по строительству. Могу сказать, что не так много проектов мне понравилось, точнее очень мало, и то в каждом я что-то ну, немного бы переделала, скажем так. Вся информация по дому, которая сразу высвечивается, я вот здесь на страничке с фасадами вам оставляю. Первый дом, который мне очень понравился, он из бруса, но его можно сделать из любого другого материала. Он одноэтажный, и давайте перейдем к планировке. Дом почти 140 метров. Прихожая, гостиная, кухня-столовая, выход на террасу. В общем, вот этот блок мне очень понравился. Единственное, что не очень хорошо, что из зоны прихожей мы сразу попадаем... В такую приватную зону, где находятся спальни. Поэтому здесь я бы немножечко проект перекроила. Здесь бы поставила перегородочку, а проход сделала бы вот здесь. Ну, соответственно, диван бы немножечко уменьшила. Вот, то есть вход у нас был бы вот тут. А здесь можно поставить дверь. Дальше, какие плюсы этой планировки? То, что гостиная и кухня объединены. То, что выход из кухни на террасу, где летом можно покушать. Есть хозяйственный блок, прачечный, очень такой хороший. Вот смотрите, после моей перепланировки санузел у нас остается в такой, в приватной зоне. Плюс есть санузел при комнате родителей. Здесь бы я закрыла, так все-таки бы перекрыла и, может быть, разделила вот эту комнату вот так на две части, может быть, отказался от одной тумбы и сделала с одной стороны санузел, а здесь гардеробная. А вход вот в этот санузел, такой как бы он общий для всех, сделала через вот эту комнатку. То есть у нас была бы кладовая, котельная, прачечная вот здесь, а здесь общий санузел для всех членов семьи. Может быть вообще отказалась бы от этого санузла, сделала какой-нибудь маленький кабинет здесь. Сейчас же очень много людей работают дома, поэтому здесь бы, мне кажется, идеальное место было для кабинета. Вот. А в целом планировка очень хорошая и ну, очень удобная для жизни, скажем так. Следующий проект дома, это вообще один из моих любимейших стилей, стиль Фрэнка Лойрайта. И вот под такой дом очень отлично подходит современная классика. Планировка тоже хорошая, 256 метров в доме. Давайте пройдемся по планировке. Мы заходим в прихожее, попадаем в Кухня, столовая, гостиная, опять единое помещение. Выход на террасу, он здесь, через гостиную. Ну, как бы не очень удобно носить тарелки, опять-таки. Но, в принципе, ничего страшного, здесь не так много метров. При входе у нас есть санузел, лестница, есть даже две комнаты, кабинет и ну, какая-то гостевая спальня, скажем так. В котельную мы попадаем сразу из прихожей, и есть еще вот такая комната, но, скорее всего, это постирочная, судя вот по этим двум таким кружочкам, как будто это сушильная машина и стиральная. Ну, в принципе, тоже может быть. Единственное, что не очень удобно носить одежду, скажем так, сюда. Это, например, спустись со второго этажа, пройди через прихожую здесь мне кажется идеальный вариант если у вас какая-то собака дома живет большая то прям вот оборудовать для нее вот эту комнатку и поставить здесь маленький душек для мытья лапок и какую-то лежаночку в общем пришла с улицы сразу легла отдыхать дальше попадаем на второй этаж по лестнице и здесь у нас три спальни есть кладовые, есть гардероб и санузел при спальне, скорее всего, это спальня родителей. И вот такой общий санузел. Хорошая планировка, мне, в принципе, она очень понравилась. Следующий проект это одноэтажный дом, он больше подходит для молодежи сейчас. Все очень любят вот такую крышу без прямого потолка. И вот этот дом тоже, я бы сказала, здесь ничего лишнего, при 117 метров. Ну, практически такой неиспользуемой площади нет. Мы заходим в прихожая, при входе котельная, возможно, есть какой-то камин. Дальше сразу мы попадаем в гостиную, столовую, кухню, выход из кухни на террасу. Терраса довольно-таки большая, вот здесь мы в проекте ее видим. Гостевой санузел при входе, напротив санузел с душевой и три спальни спальня, родителей с гардеробной. Здесь я, наверное, тоже бы ничего не стала менять. Может быть, как-то вот здесь сделала проем, немного побольше места оставила бы для ванной. Может быть, я сделала бы тут душ побольше. Вот такой здесь бы унитаз разместила. И опять-таки вот этот отсек, только для членов семьи, он был бы закрыт. Следующий дом двухэтажный, 110 квадратных метров. Он, знаете, такой среднестатистический, скажем так. Он понравится, не знаю, 90% населения нашей страны. В нем нет как бы ничего такого черного. Он такой спокойный. И вот даже проект реализации мне понравился больше, чем 3D-модель. По планировке мы заходим, попадаем в прихожую. Небольшой такой коридорчик, где можно зайти в котельную или в санузел. И дальше у нас опять-таки объединены кухни, гостиная и столовая. Из столовой мы попадаем на террасу. Дальше в гостиной даже есть камин, что тоже большой плюс. И поднимаемся на второй этаж. Здесь опять-таки ничего лишнего. Три спальни и санузел. Отличная компактная планировка, и вот из площади в 110 метров здесь прям, знаете, вот выжет максимум, скажем так, абсолютно ничего лишнего. Следующие дома, которые тоже я очень-очень люблю, это фахверковые дома. В качестве примера взяла фахверк Домогацкого, строительная фирма, которая специализируется на этих домах вообще в универе мы изучали фахверк это немецкие дома и у них вот эти перемычки они идут просто по фасаду но сейчас архитектура поменялась добавилось остекление и мы получили вот такие дома с полностью стеклянной стеной дом большой 188 метров давайте посмотрим что у нас на плане прихожая опять-таки объединенная кухня, гостиная, столовая что я очень люблю есть большая кладовая, лестница на второй этаж, спальня, возможно, родителей на первом этаже, санузел. И вот это помещение, скорее всего, здесь котельная. На втором этаже у нас санузел и три спальни. Вот можно закрыть вот этот второй свет и вот эти комнаты сделать еще побольше. Ну или как-то расширить холл, например. Еще один домик, я его нашла в телеграм-канале, поэтому не могу сказать, кто проектировал, кто застройщик. В общем, известна только площадь, 156,3 квадратных метра. Дом одноэтажный, вот это его главный фасад. Главного фасада фотографии есть только в момент строительства. И давайте пройдемся по планировке. Гараж, котельная, кухня, гостиная, столовые объединены. Есть выход на террасу есть угловой камин, и спальная зона, она отдельно. Здесь можно даже никак дверью не загораживать, потому что она как-то вдалеке, три спальни, санузел при них. При входе у нас есть как бы все, есть где раздеться, есть гостевой санузел. Единственное, что я не понимаю, значение вот этой комнаты, может быть, это какая-то кладовая или что-то, не знаю, я бы ее присоединила к кухне. И эта планировка мне тоже очень понравилась. Еще один проект – это вот такой кирпичный дом, одноэтажный. Что сразу я бы поправила на фасаде? Может быть, я не стала делать его таким классическим. Сделала бы штукатуркой плюс какими-то панелями, в общем, чтобы он смотрелся более современно. И окна я бы по-любому сделала бы от пола. Это сразу придает дому какой-то более легкий, более современный вид. Здесь, наверное, более стандартная планировка, во многих коттеджах я такое встречала, то есть мы заходим, тамбур, с одной стороны кухни-гостиная, и с другой пошел блок спален. Конечно, не очень нравится, что заходишь и сразу упираешься в спальню, возможно, вот дверку в эту спальню сделать здесь, а вход вот в эту спальню, подумать и сделать как-то вот здесь, посмотреть по метражу. Может быть, вот эту немножечко передвинуть, ванну расширить вот так вот стеночку. Вот. И тогда у нас получится дверка вот здесь. Тут бы мы сделали глухую стену, и можно было бы заходить на что-то красивое, например, какую-то шикарную консоль поставить с зеркалом, не знаю, с пуфами, с каким-то красивым декором. То есть заходишь, и сразу такой вау-эффект, как красиво, как хорошо. Еще, чтобы я здесь поменяла, это вот, вот эту перегородочку бы полностью убрала. Я не вижу здесь котельной, но в данном случае я думаю, что здесь котел просто он спрятан в какой-то кухонный шкаф. И скорее всего, вот сюда. И вот на фасаде, смотрите, кухня вот. Скорее всего, вот это окно не получится его сделать большим, потому что у нас идут шкафы внизу. Значит, прям большое окно делаем вот так. От пола до потолка, чтобы было прям вот много света. Возможно, если красивый вид и на эту сторону, может быть, еще сделать окно и здесь. Света сразу прибавится. Если мы делаем перепланировку такого плана, то возможно сделать раздельный санузел, например, здесь душевую, здесь у нас унитаз, есть, а здесь душевая и, может быть, и ванна даже уместится, и раковину небольшую. И можно сказать, у нас получился один маленький гостевой санузел, и Санузел для всех членов семьи с душевой, с ванной. Если не хотите сделать душевую, пожалуйста, можно сюда также еще один унитаз поставить. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на все отвечу. И до встречи в следующих видео. Всем пока!